Кроме того, он даст стар. Казахстан витю мазда, аребет бурсту, кизинге, хадам, баскала тур. Без ничего, маусом, кну, азамат, тармаз, жал по ульт-тог референдума, да, да, сбереда. Конституция затюжит лир янгазу меселий своего инча, шестьем хабу дайда. Бул, мимликия танжене, букурхуамнум, булашаран, айкендайтен, жалбапти сет. Ель-тадаре ищем дубежа и калдырмайтыны анык. Мы уже поздно в барлык салоны жангыртуга Осы жолда мемлекетті баскару илгысын тубеге илле узгерту туымдады. Сол себепті, айндағы жолдамда сайси жангруды науқумды бағдаламасын усундум. Онын басты мақсаты, елмізді одан аэр демократия ландыру, мемлекетті баскару сисине Катсумам Кунтукен Кейниту. Сондаяк. Вукумиетанг. Имдальгин. Артру. Булл из Гюриста. Толг Жизугия Ассарсак. Парламент. Бар. Президент. Республика. Ульгусунье. Бержола. Кушемз. Конституция. Реформа. Адам Хухтармен. Бостан. Кушемз. Хургау Жиусен. Барнча. Кушетеда. Сонмен Берге. Елемс Дьега Сайси Бесикинен. Эдель. Ашак болон Кантамас. Без ата-азаңымыздың 30-дан астан бабына өзгеріз, енгізгелі отырмыз. Онын Ослайша, мемлекетімізді тубегелі жанғыртамыз. Сол арқылы Егінші Республиканың Уважаемые соотечественники, в истории нашей страны изменения в Конституции впервые будут вноситься через Общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов, между ветвями власти, защиту интересов прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкции нового общественного договора. Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны. Ваш голос – на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых, честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное «нет» коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике. Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития казахстана каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа казахстана и способен повлиять на будущее всей нации а значит на свою судьбу именно от вас зависит судьба родины референдум арбер азамат Ел тағдарын айқындайтын тарихи таңдау жасауға шақран. Бұл референдумда әр азаматтың даусы маңызды, әрбір азамат тутас олттың тағдарына, ягни тікелей өз тақтырына оңықпалы ете алады. Ендеше 5-ші маусым күні өз таңдауымызды жасайық. Жаға Казахстанды бәріміз құрайық.